Ты красива, словно эта весна, забрала покой и мысли за собой. Не спросила, пробежала искра, В сердце угодила прямо стрелой, что ой-ой-ой, Не думая, назвали все это судьбой. И пусть так не бывает, летели слова, Ты спросишь, почему насыпаю мечтой, Ну а я, ты просто моя мечта. Забрала с милый вор. ты просто моя мия Кроме тебя не вижу больше никого, ты просто моя мия моя Ты сердце забрала мой с милый ты просто моя моя мор. тебя не вижу больше никого, ты моя mia, mia, Не могу не думать о тебе Я не знаю, что ты сделала со мной Но я буду с словно во сне Где было со мною милость такое, что ой-ой-ой я никогда не видел красивой такой, Я никогда не видел такие глаза, Что нежно так смотрели влиз за собой Ну а я Ты просто моя, мия, мия, мия моя, Ты сердце забрала, мой самый милый вор Ты просто моя, мия, мия, мия моя, моя, тебя не вижу больше никого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 больше никого, ты просто моя, моя, моя, моя моя.